Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! Это прямой эфир. У нас сегодня в гостях Сергей Митрофанов, и мы будем говорить о том, как создать э -э, стартап. В прямом эфире мы будем говорить о том, если мы остались дома, что нам нужно делать, чтобы э -э, запустить какой-то стартап и вообще изменить жизнь свою, когда ты находишься дома. Это самый важный момент, который вообще происходит сейчас в нашем мире. Сережа, привет! Привет! Рад тебя видеть, мы давно с тобой не общались. Наверное, ну, это пару, бывает, да. Пару лет, да. Хотя на самом деле такое ощущение, что вот-вот э, ты уже как будто и здесь. Угу. А, я наблюдаю последнее время, ты был постоянно в разных переездах везде. Ну, вот пороси, не... В России, в мире. Как дела? Дела нормально, работаем, развиваемся, двигаемся вперед. Какие варианты еще могут быть сейчас? Вариантов на самом деле есть очень много. Притормозить, задуматься о жизни, начать работать. Ну, я тебе скажу так, что если вы до этого не задумывались о жизни, наверное, у вас какие-то проблемы по жизни. Впол вполне может быть. Но ведь большинство людей, которые говорят, мне некогда. Когда я буду думать о жизни? У меня дети, у меня муж, у меня работа, там еще что-то. Некогда думать о жизни? Ну, я бы сказал, что это и тоже есть жизни, Нельзя исключать это все. То есть вопрос, одна из самых сложных задач любого из нас в жизни – это баланс. Как mm -hmm. совместить все, там еще друзья, не знаю, просто какие-то свои хобби. То есть придумать вариантов, чего у нас в жизни может быть или хотелось бы, совершенно несложно. Вот сейчас у нас, допустим, решили приостановить тему с названием офисная деятельность. Я бы даже не назвал это работу. Это но ровно офисная в твою тему. Я сразу вспоминаю твою презентацию, когда ты говорил о том, что будут стоять пустые билдинги. Ну, я думаю, их превратят, наверное, в красивые апартаменты, в конце концов, все-таки. Во-первых, расположение хорошее большинство офисных зданий, да, в сити если смотрите или, <салит> или uh, Белую площадь и так далее. То есть, в принципе, нормально локейшн для хороших аппетитов. Слушай, буквально вчера мы разговаривали с одним интересным спикером. Он говорит, ладно, я понимаю, что людей перевели из офисов домой. И они нашли в себе какие-то силы работать дома. Ну вот как их загнать обратно, если они смогли эффективно работать дома? А это, кстати, один из самых больших вызовов, который нас ждет через полгода, наверное, все-таки. Я думаю, летом все отдохнут от этой сумасшедшей гонки, пускай никто не отменял. Мы, я очень надеюсь, что мы сможем да, погреться на солнце и не будем оставить у себя кварцевые лампы дома, чтобы загорать, да? Но это при очень серьезно. Я бы сказал, что в хорошем смысле, да, я не хочу это глупо говорить, о ситуации, когда умирают тысячи людей, да, но как-то не было бы счастья, да несчастья помогло. И переосмысление пойдет очень большое, действительно, и с одной стороны появится много возможностей, с другой стороны, появятся много новые ограничения, которых не было до этого, в том числе ментальных ограничений, да, ну, допустим, общения между людьми, да, как общаться, с кем общаться, с кем нельзя общаться, почему. Да, извините, если на фоне будут буду звуки. Это же прекрасно. Звуки. Да. прекрасно. А Мы говорим, как есть? работать из дома, поэтому я из дома. Да. Сколько твоего малышу сейчас? Вот этот, на а, глазах искать и познакомились, да. женились, родили. Но двоим, а обеим а у меня а, 2.8. А, это да? двойнявки. Да, да, да. а, круто. То есть всего три года назад еще этого всего не было. Раз и такой стремительный сплеск. Это прекрасно, поэтому. Ну. Но... Это... Да, изменения нужны, да. Они позволяют меняться нам, становиться лучше, как я надеюсь, да. Все-таки изменения ведут к тому, что большинство людей становятся лучше, только единицы портятся, во всяком случае, так я бы сказал. Скажи, пожалуйста, можно ли дома запустить стартап? Можно, допустим, научить детей подметать пол на самом это стартапом маленький, Но это шутка с шутками. Давай так скажем так. Можно ли, не выходя на улицу, запустить кто-то да. стартап? Да? Я думаю, это можно сделать вполне реально. То есть, если мы возьмем нынешнюю ситуацию, давайте, я бы так сказал, для этого надо сделать несколько шагов. Во-первых, если вы все еще работаете, и вы получаете зарплату, надо выполнять все равно часть функции, Но для большинства из ну, больших городов, допустим, да, кто появилось лишних два-два с часа, как минимум, да? Это, как минимум точно, да. да, это на дорогу. Я не беру переговоры с, с, с коллегами, чайку, которые исчезли. совещание, но совещание все равно сейчас появится, а, там, не знаю, распечатать бумагу, подписать, побегать по этажам, то есть, а, думаю что три часа дня точно 100%. Вас и... да Я в то же самое не хочу агитировать, все бросили делать стартапы, а, я в это не верю, но те, кто хотят себя попробовать, у вас появилось например, долгожданное время, а когда я позанимаюсь своей идеей, любой идеей. Mm -hmm. да, ну, если так уж шутить в прошлое, 12 лет назад, когда у нас был кризис 2008 года, по моим ощущениям, да, самый популярный стартап, который запускали, многие это было варить было не знаю, помнят или нет, Да, там появлялись постоянно, кто-то варил мыло, кто-то предлагал, с ума все сошли. В принципе, мыло сейчас больше нужно для санитарии сошли в 2008 году, но вот какой-то всплеск был. да. И, кстати, 2008 год и кризис дал толчок многим, в том числе моим друзьям, переосмыслить себя, переосмыслить, как они будут развиваться дальше. То есть Я бы начал не с запуска старта. Я бы начал первое, немножко отдохнуть. У вас три часа появилось. Не знаю, там, что вы мечтали делать. Посмотреть. Выспаться, э, не... да? выспаться, посмотреть недосмотренные сериалы, фильмы, если вам позволяют дети, конечно. Вот. <coughs> а, то есть, первое, отдохните, потому что на перегруженную и замороченную голову а, сложно думается. Да? А, второе, вспомните свои идеи. Позвольте свои и просто запишите их. Именно запишите. Не надо составлять бизнес-планов или питчей, как мы венчурные инвесторы говорят. Я просто напомню, что я являюсь партнером венчурного фонда. Да. Не надо никаких сложных систем. Просто запишите те мысли, которые у вас были. И отложите еще, да, еще на один день, отложите чтобы доделать то, что вы не доделали. Ты пошел откладывать. Мы с тобой да, да, да. встречаемся тогда. Да. А, да, то есть наверняка у вас много мыслей, идеи, любые могут быть. Как сделать лучше в том бизнесе, в котором вы работаете сегодня? Да, может быть, вы придумали что-то, потому что вас перевели на домашнюю жизнь, и вы чувствуете, что современные инструменты дистанционной работы не помогают, курьеры плохо ходит. Не знаю, вот у вас может появиться совершенно новая идея, о которой вы думали до того, как вы пять дней в неделю, там, с 10 с 9 да, пока не уедешь из офиса, это называется, занимались на своей работе. Я говорю, опять же, обращаюсь, наверное, не к тем, кто уже предприниматель, а к тем, кто Ищет себя. Это нормально, это хорошо, и возможность создать что-то. Что то что ты любишь, как говорится, если вы найдете любимое дело, вам не придется... Работать да? да. Вам не придется ходить на работу. Работать вам придется. Ты, мне, наверное, в этом поддерживаешь. Меня поддерживают все, кто запускали свой собственный бизнес. Итак, у вас появился набор идей. Вы их записали, отложили хотя бы на один день чтобы они не лезли в голову. Датям что? Затем мы... мы делаем простую оценку силы возможности, что нам надо понять, да. Ну, Во-первых, идея может быть хорошая ваши э, компетенции. Да, вы всю жизнь занимались, допустим, продажами. Вы супер продавец, сейчас ваш рынок туризма обвалился. Но Стадион. вы видите, да, как плохо создана IT-система BookingCom. Что-то мне не хватает, да. Ну, допустим. Почему нет? Нету непогрешимых бизнесов. Да? Ну, не в смысле, вы будете убийцу Booking.com делать, а вы делаете что-то, что людям будет удобнее. Не надо делать убийцу Booking.com, Google, там, Яндекса и прочее. Это, самая, наверное, самая глупая затея, которые у вас может быть. Сделайте то, что нужно миллионам, а там рынок уже решит, кто кого убьет. Вот. Допустим, вы занимаетесь туризмом, вам не нравится, но вы не айтишный специалист, да? вы специалист в области туризма. Тогда у вас сразу встанет вопрос. в этой создание IT-продукта, у меня нет компетенции. То есть мне надо... нужен то-то. Нужно то-то. Идти... -то. -то. Кстати, я уже придумал новый стартап, только что. Может хорошо работать в период как раз... Ну, не стартап, я придумал идею бизнеса, да. Она давно-давно много раз вызревала, но вот именно сейчас она может сработать. Это матчинг компетенции. Я в туризме, мне нужен разработчик, да, давайте вот мэтчимся, да, потому что сейчас а, второе, не бросайтесь изучать э, кодинг, программирование, вы потратите время. Эти Рекламу сейчас... а, да, не Да, просто спросите, пускай вам поможет профессионал, чем вы сами будете мучиться. У вас есть другие компетенции, особенно если вы там 3-5, даже три года в одной отрасли, вы уже становитесь очень хорошим профессионалом, а, потому что для автоматизации, да, допустим, это, наверное, сейчас, если мы ловарили в 2008 то сейчас мы будем заниматься информацией самого себя. Да. Допустим, важно для автоматизации важно не знание кодинга, да, программирование, интерфейса строения. важно понимание всей логики, логики, очень сложной логики многих бизнесов, и вы, проработав много времени в них, прекрасно понимаете, куда, как вы будете, где вы можете найти улучшения. Причем это не обязательно большие улучшения, будут быть небольшие улучшения. Дальше Может быть, вы нашли в каком-то офлайн процессе. Возможность улучшить этот оффлайн-процесс. Может, вы решили, вы любите делать печь печенье, и вы решили, вот кстати, то, что сейчас происходит. Я бы не надо, может быть, и назвал бы это прямым бизнесом, но это первый шаг. Да, на... вот у меня, друзья, сообщался с э, друзьями из Барселоны. У них в больших многоэтажных домах люди начали не то, что продавать, они предлагают выпечку на улице Выходить нельзя. Они предлагают выпечку, да. То есть по типу в подъезде, да. А, это, кстати, на, есть пару стартапов такого плана, которые нанимают людей, типа да, домохозяек, которые кормят э, бедных голодных студентов в своем подъезде, да? так, альтернатива ресторана. Но сейчас это возможность, да, вы, вы делаете обалденные печенья. Почему нет? Почему не делать это печенье? И просто там даже не нужен никакой Facebook, Instagram. У вас есть прекрасные одноклассники, виде доски в вашем подъезде, около консьержа, повесьте квартиру. Позвоните, и мы вам принесем там. Не знаю, как передавать, это уже можно решить. Да? Через, через какое-нибудь там да, это. Да, вы развиваете свою компетенцию тоже, потому что появление вот подобных частных, да, небольших производителей печенек и прочего, она начиналась не с того, что завод покупался, да, она начиналась с того, что ребята, вы делали, вы угощали своих друзей. Для, да. для себя, да. Для себя, друзей. Том, соседей. Да, то есть, может быть, это будет такой маленький старт, может, это не будет а, там, а, фабрика печенья, и вы Орео а, бренд не победите, но вы победите себя в первую очередь. Вы попробуйте делать что-то свое. Не обязательно сразу платить, просить денег. Кстати, это один из, наверное, важных вопросов именно в коротком периоде сегодняшнем. Да, это вопрос, сколько платить, просить денег. С людей. Сколько брать, брать, не брать. Платить, не платить. Важно помнить, что а, сегодня мы находимся в состоянии, когда встал весь, это назвал, а, вся система, экосистема урба, урбанизированных жителей она встала привычная. Да? да, Даже если вы домой заказывали еду раньше, то сегодня совершенно другое. Вы могли всегда сходить в ресторан. Там, легко. Да? Я опять же не говорю, что мы... Ну, каждая страна решает по-своему. Да? Вот у меня друзья в Барселоне жестко сидят по домам и спокойно работают. В России немножко другая картина. Окей, каждая страна решает. сама Каждый человек решает сам, я бы так сказал. Здесь не, не правительство, здесь решаем мы с вами. Вот. В любом случае этого тоже возможность. Но возвращаемся к нашему списку. Да? Вы прошли свой список, подумали, что бы вы хотели делать, чем бы вы хотели заняться, поставили напротив компетенции. То есть, может быть, опять же, не сбрасывайте идеи. Да? Как говорится, идеи ничего не стоят, но проработанная идея уже начинает набирать вес. Поэтому Это тоже... Да, с чего бы вы хотели начать? Оставьте три... Ну, если вы освободили от, в рабочем дне не два часа, а пять часов, то оставьте пять идей, да, допустим, которые дальше делать. Не надо ничего пока делать серьезного. Дальше делать очень простой вариант. У вас есть идея, начинайте их детализировать. Подумайте, кто может это покупать. Именно покупать, да. Не Кому может... это может быть нужно, да? Кому это может быть нужно, да. А прикиньте вот этого человека, да, просто напишите, допустим, это мой друг Серё... Роман, который будет мучиться своим брендом через три месяца, да, перепозиционированием. я могу вам предложить сейчас поработать на позиционировании. Это я себя продаю, извините. Да-да-да, я понимаю. Да. И вот вы прикидывали этого человека, да? Наверняка в вашем окружении таких людей не один, а их человек 15-20. Составьте простую анкетку или напишите им, у меня есть идея, давай обсудим. Это называется Custom Development или CastDev в стартаперской тусовке. Если кто не знаком с технологией Lean Startup, рекомендую отправить вас к этой книге, к одноименной книге «Настольник лиги стартапера-предпринимателя» Боба Дорфа и... А, да, Стив бланк Да, стрит-бланк. Там, там все это детально описано по шагам. Но в любом случае, вы придумали, оставили 3-5 а, вариантов, а, сделайте каждый, прокачайте каждое из направлений. Можете даже кинуть в Фейсбуке, можете мне лично кинуть, я на вашу анкетку отвечу, если я попадаю в вашу аудиторию. А, вопросы, которые помогут вам понять, это надо или не надо вообще. Даже не то, что это надо, а как бы это выглядело глазами людей. Лучше, конечно, поговорить. То есть наверняка у вашего коллеги тоже 2-3 часа освободилось, так что можете сделать пару-тройку звонков, немножко просеять. Ну, для чистоты эксперимента, конечно, хорошо общаться с незнакомыми людьми. Это важно, да? Но если нет, то ну, сначала со знакомыми. Проблема друзей в том, что они слишком хотят вам помочь. И знаете, в данной ситуации как раз немножко эффект будет не чистый они будут, зная вас, они будут пытаться угадывать ответы, чтобы вас не расстроить. А вам надо, наоборот, расстроиться, вам надо из этих трех-пяти вариантов откинуть оставить один-два, лучше один, да, потому что задача ваша расстроиться по остальным вариантам. Я постоянно тестирую какие-то свои идеи, знаете, как неприятно доказывать, уже сам понимаешь, очевидно, все, ты глупость придумал, продолжаешь биться, убираться, но это нормально. Пояжет, это же твоя идея. Да, вот. Составьте, вот вы поставите идею, начинайте ее дальше прорабатывать более глубоко. Во-первых, посмотрите в этой теме, что вообще об этом пишут, рассказывают, покопайтесь в интернете глубоко. Если вы владеете английским, вам еще больше повезло, потому что вы можете понять, насколько потенциально ваша идея масштабируема за пределы. Центрального, как это? Федерального Центрального округа. административного округа, подожди, я... ЦАО, до предела третьего кольца транспортного. Да? Вот, я... вот, вот. Нет, с точки зрения, на самом деле, если мы отойдем от нашего процесса, да, то мы можем говорить, что сейчас важно... Я не зря говорю, да, вот, допустим, вот это третье транспортное кольцо. Да, сейчас можно говорить о появлении на несколько феноменов а, с точки зрения социодемографических, да? сейчас появился такой сегмент рынка. Он очень большой, он очень сложный, есть, там такой кривой, да. Но он называется это а, житель мегаполиса. Это, житель, это не просто прописанный в Москве, да, он может быть прописан в Санкт-Петербурге, как у меня было до последнего времени, да? но а, житель мегаполиса, который живет вот в этой системе, да, большого города живет в одном месте, работает в другом месте. Да, вот это огромный рынок, примерно со схожим поведением. Мы говорим о крупнейших городах мира, куда в Казахстан уходит Москва. Да? Это Лондон, Нью-Йорк, Париж, Сидней, это Шанхай, Москва. Вот. Петербург, там основном стульчики стоит рядом. Без обид, земляки без обид, но я хорошо понимаю экономику Санкт-Петербурга и вижу, что, к сожалению, пока мы на представленном стульчике. В этом большом мире, несмотря на историю и а, нашего, как это, а, не амбиции, это заносчивый спитерский. Вот. А, в любом случае, это есть большой сегмент, и он будет развиваться дальше. Все равно, да? а, Хотя есть сейчас один из это, это, это, это следующая задача. Итак, вот, придумали идею, прокачали среди друзей, ставили одну. Теперь подумайте все-таки о будущем. Потому что, возможно, вам придется составлять лист по-новой. А, дело в том, что, представьте, да, что ваш бизнес, вы запускаете не на вчерашний день, он будет развиваться в будущем. А, к сожалению или к счастью, даже, может быть, то, что происходит у нас сегодня в мире, а, оно поменяет наше будущее. Да? То есть, вам никто не понять. знает, главное, куда и как. Да, вот сейчас даже у меня вот сейчас лежит два проекта, потенциальных контрактов по бренд-стратегии, компании хотят меняться. Если раньше я достаточно четко понимал вот это, то сейчас я углубленно общаюсь. У нас дискуссия идет, я являюсь участником Mading Group, это международное объединение консультантов по брендингу. И мы сейчас обсуждаем не то, какие модели, как и что. Мы обсуждаем, а что будет драйвить бренды следующего, как раз наступившего десятилетия. Да, Еще полгода назад у меня было совершенно иное видение, сейчас я понимаю, что мы получаем иной мир, мы получаем совершенно новый опыт э, э, с точки зрения потребителя, с точки зрения партнеров и так далее. И уже, м, э, скажем так, если раньше мы играли в цифровизацию, то сейчас мы это не можем. Это, нам очень сложно это просто стало неотъемлемая часть нашей да, жизни. Необходимая. Я, вот, буквально, да, буквально днем обсуждал тему э, очень клубного ателье, итальянского, да, мы обсуждали как раз, что делать им, потому что а, отношение к роскоши изменилось. Кардинально. Мгновенно, изменилось. мгновенно. Да, то есть это вещи, которые сейчас становятся... Ну, это отдельная тема, с тобой поговорить на тему бренда роскоши. У меня очень много на эту тему и опыта и информации. Но давайте вернемся, да, то есть вам надо понять, что ваш бизнес вы будете запускать постепенно, вот, по шелчку он не запустит, даже если вы начнете готовить печеньки, да, это не бизнес, это пока... Создание потребительского опыта вокруг вашего будущего бренда. Вот, вот. И вот, если мы говорим, да, то есть вам нам надо понять с вами, да, и это, наверное, то о чем хотелось бы поговорить, может быть, больше, может отдельно. В сентябрь 2020, в март 2021, да, когда ваш бизнес уже начнет складываться, да, система там и так далее, что это будет за потребитель? Ну, я очень первое предполагаю, что это однозначно то, что я говорю. Вы должны быть э, технологичной компанией. Даже печенье, технологичной технологичная компания. Да, да, потому что даже объявление вам надо напечатать, на повесить на доску у на принтере. Причем э, хорошо его сверстать. Это тоже важный момент. Вот. А, то есть это важно. Да? А, я верю, что Facebook, ВКонтакте, которые предлагают... Э, варианты для предпринимательской деятельности, в том числе решения, где вы можете открыть даже интернет магазин маленький, маленький будет работать. Я верю, что Амазон станет номер один ритейлером в мире. В мире. В мире, да. Именно ритейлером, которым будет продавать все. И сейчас Amazon ну, больше работает средним бизнесом. А Озон сейчас предлагает, в том числе, для размещения своих товаров. Кто копирует? что-то копирует амазоновскую модель. В хорошем смысле Валберрис предлагает, да? То есть, если вы делаете что-то, поделки, да, какие-то... Да, — Спокойно есть, мы... можно в них разместиться. — Да, вы можете, у вас уже есть витрина, да? У вас есть витрина, нет смысла лезть в пятерочки, не знаю, куда там еще. А вот. А второе, меняется там отношение. Вот, допустим, сейчас модель, которую запускает, Ты запускала ведущий фэшн, ну, mass fashion, да, вот, точнее, fast фэшн, это известный термин, не знаю, если вы знакомы, это когда цена у фэшн, у массового моды создается такая, что потребители могут очень часто покупать ее, а сейчас э, задумались в компанию о создании вообще подписки на каталог H&M, допустим. Да? Есть, по сути, под... да, H&M, Zara, это как доры fast fashion такой. Да, fast fashion, fast fashion да, э, подписывали. То есть, это там будет своя конкуренция. Вы, э, вы предприниматель, вы те, кто делаете свои эксклюзивные вещи, вы создаете вот эту, раскрашиваете этот рынок стандартизированный и делаете возможность быть каждому человеку, который пользуется вами Чувствуйте себя немножко по-другому. То есть подумать на модели, не отказываться, ну, то есть, ну что еще? Коммуникации. Старайтесь коммуницировать напрямую, достучаться до клиентов все-таки. Старайтесь общаться и поддерживать контакт с вашими людьми. Вообще, одна из моих рекомендаций любому бренду сегодня, вне зависимости от размера, да, это постоянный диалог со своим клиентом, со своим потребителем. Именно диалог. Да, и вы вот СД, в Касдев, который, вернемся, если мы назад, к процессу, да, вы начинаете этот диалог. Да, вот первый опрос, анализ своей идеи. Начинаете этот диалог. Да, что-то закроется сразу, что-то пойдет дальше. Этот диалог вы постоянно будете увеличивать количество людей в диалоге. Понятно, что здесь как раз технология вам понадобится. А не старайтесь... Еще один совет, как запустить стартап дома. Не старайтесь торопиться, заводить, обзаводиться сложными системами, типа CRM, там, планирование процессов, то есть project management и так далее, пока идеи. Можно начать с простых вещей, да? Вы находитесь в состоянии идеи, да, поэтому вам нужно вот так за шагом двигаться к тому, что когда у вас пойдут налаженные процессы... Кстати, вот, Роман, ты знаешь, что такое стартап? Стартап? Что это такое? Да, что это так. Можешь дать определение? Давай. Давай. Я попробую. Ну конечно, слушай, ты меня прям поймал на на полулю на подлете. Стартап. Я пока посплю, ты пока погуглишь, я посплю, да? да да надо гуглить, я смотрю своими глазами. Стартап это потенциальное предложение рынку своей идеи или людям. А, ну ладно, ладно, сразу там <свят> нет, подожди, согласись стартап это идея, упакованная <свят> в, в какое-то возможное что-то для предложения и тестирования его на аудитории. Ну хорошо, дай свою версию. А, Во-первых, стартап это организация. Если мы возьмем тебя <свят> банк, это организация это раз, ага. а, это организация да, а, Временная организация созданная для тестирования и формирования масштабируемой бизнес-модели. Но организация в моем лице тоже может быть получается организация? Ну это может быть один человек, окей, да, но идея, это не идея, да? Идея она создает, то есть, Понял, я читал то с того, найдите Да. Стартап – это э, как бы, это нечто Временная для тестирования идей. Да, давай, давай, давай, еще шерсть. Временная организация, она может состояться из одного человека, создана для тестирования и формирования масштабированной бизнес-модели. Это да, вот такой понятно, официальный круто, Стив Бланковский, Стива Бланка. Да, просто если вы не знакомы с Стивом Бланком, это один из таких гуру, призна... признанных гуру в области стартапа делания, назовем счастью, кстати, я ре... лично был я лично знаком был с Бобом Дорфом, он приезжал к мне тоже, на бизнес-завтрак. Да, да. а. Да. а я у него вот, слушал лекции его, поэтому мы с тобой один-один в этом отношении. Да, да, да. да, да. А, кстати, можете посмотреть, у Стива Бланка есть очень неплохое. Курс, бесплатный курс по запуску стартапов. Unfortunately, it's only in English. But, no, on, on, on но на английском, возможно, уже можно найти стейс с, с субтитрами, и он там ведет видео, это задание дает и так далее. Там, можете попробовать, как, как вариант. Окей, okay. а, смотри. А, да, я, да, да, я, то есть, ты, ты понял, так. что такое стартап, да? Ну, да, это возможно, организация да. для тестирования идей. Подожди, временная организация, еще временная. раз, это очень важно. Временная организация, созданная для верификации Тестирование, верификация, масштабируемой, тестирование, верификации, да, да, тестирование да. и создание масштабируемой бизнес-модели. Все ложится. Да, да потому что имя, вот это очень важно. Многие как это стартап это не маленькая копия большой компании. Это проблема многих, особенно middle и топ-менеджеров, которые привыкли двигать масштабными людьми, миллионами процессами, там подписывать приказы, бюджеты, не То есть тут Остается логика, все равно остается, она предпринимательская остается, но она, задача стартапа именно то, чтобы нащупать эту. Ну ладно, я буду рассказывать, пока. Да, Звонок, телефонный а, прерв... да. Звонок телефона да. прервал. Звонок телефона прервал. Надеюсь, у меня ничего не будет, забыл отключить. Вот. То есть это очень важно, да. То есть мы входим в турбулентную достаточно и, и, и, этап. идеи. Кстати, возможно, будет интересная книга для многих. Она очень хорошо ловится на сегодняшнее время. Это издали мои друзья из бизнес-школы Ами. Она назыв... это книга Боже мой. Зона турбулентности, по-моему, называется. Это, боже мой, как же его! Напишешь так, в комментарии, Сережа, Да, я страшно. напишу в комментарии, да, это очень интересная книга, она описывает как раз состояние сегодняшнее. А, важно понимать, что там очень много начинается куча теоретических вещей. А, я читаю лекцию маркетинга инноваций, как раз вот сейчас у меня идет курс чистехи, <laughs> да, а, и вот мы разбираем как раз этот путь создания, изучения рынка, анализ, анализ его. Значит, разберитесь, и почему я говорю разберитесь? Не надо пока ничего делать, да. А, я честно вам скажу по своему опыту, я год продавал э, продукт, которого не было <свят> для инвесторов. <да. свят> надеюсь, что я все-таки запущу, сделаю в, в следующем году. Он, кстати, ложится очень хорошо в новые тренды рынка. Вот. А, то есть, а, поймите, что будет, да, это важно понять, что почувствовать рынок. Да, рынок будет какой? А, больше людей будет работать удаленно. А, соответственно, это трансформирует много сфер. Мы будем общаться, мы будем ходить в рестораны, я в это верю, я думаю, будет какой-то праздник, праздник возврата в рестораны, появится и так далее. Мы будем общаться, мы будем ходить в театр, в кино и так далее, это все будет. Но, с другой стороны, мы работать будем по-другому, мы научимся работать по-другому, большое количество. И кто-то поймет, что дома никогда больше не работать не будут. И это тоже результат. Да, это тоже результат. кто поймешь поймет, что наоборот, нафиг этот офис дома спокойнее и так далее. Это каждый решит для себя, но это будет уже другой мир. В любом случае, да. Итак, выписали идеи, разобрались с этими идеями, где могу, где не могу, ничего не хватает. Отобрали из большого списка шорт-лист 3-5 идей, протестировали их на друзьях чтобы они вам промыли мозги. Не обязательно отказываться от той идеи, которую критикуют все друзья, кстати, иногда. Это и критикуют... есть самое интересное. Да, может быть, самое интересное. То есть вам надо почувствовать, да? А дальше мы начинаем уже брать одну идею, именно одну идею, и начинаем с ней более серьезно работать. Да? Вот уже начинаем там формировать бизнес-модель. Есть такой инструмент, как Canvas бизнес-модели. Я вам даже mm -hmm. могу скинуть ссылку. Отправляю вас к Александру Астервальдеру, вот, к его книжке. Но, в принципе, эта же книжка разбирается и у Боба Дорфа с Силом Бланком, они используют, в принципе, этот математик. Где вы сможете описать, уже декомпозировать свою идею первые шаги бизнес процесса Это описание ценностного предложения. То есть вы начнете, вот когда вы составите этот канвас, вы опять идете к своим уже не друзьям, друзья, простите, друзья. Я спасибо за твою критику. Ты мне уже помог, да? Мне еще трое друзей, чтобы они мне помогли. Я представляю это безумное сейчас каздев. У меня реально каждый день валится парочку вопросов к каздеву. Вот реально люди, по тому, чтобы проанализировать, оно то не то и так далее. Вот, да, вам придется потратить много времени в переписке, в бумажках, постоянно меняя этот канвас, перестраивая, переформатируя слегка свою идею. Для чего это надо? Для того, чтобы, когда вы почувствуете, стоп, я нащупал или нащупала эту идею, теперь надо приступать, к там, сделать сайт или сам ну, продукт попытаться создать. То есть, после этого так, вы убедились, что да, вот то, что вы придумали, оно действительно имеет спрос, ну, хотя бы так. Ты бы, вариант, тебе это полезно-полезно? Да, ты бы купил, ну, если бы это было, я бы, может, купил. Да, понятно, что из этого количества 10% все купит, но это не страшно, да, это как минимум подвигнет. Вам даст более четкое понимание того, что делать. Потому что идея, родившаяся в вашей голове, это точно не продукт, который получит клиент. И это нормально. Да, это нормальная практика. Иде... Опять же, я без обид ко всем тем, кто любит придумывать идеи. Идеи ничего не стоит. Идеи не продукт, да. Да, патент ничего не стоит, Ваш, пока вы не превратили его в продукт, потому что начали... дело в том, что реально до рынка доходит всего лишь 0,8 зарегистрированных патентов. 0,8% зарегистрированных патентов доходит до рынка. Сереж, патент... спасибо тебе большое. Да. 30 минут наши с тобой пролетели просто незаметно. Я хоть посидел, помолчал, отдохнул все эти 30 минут. А можно было так, что ли, что ты говоришь, да? Я с удовольствием послушал тебя. Я абсолютно полностью вот, как бы, знаешь, сейчас в голове представил эту многоходовку, идеи, аналитика, спрос. Кастомер там Джорни Мэп какой-то там да для того чтобы посмотреть как ты с этим идеей взаимодействуешь действительно ли это получается будет ли это пробовать раньше Боб Дорф говорил поднимайте свои задницы идите из кабинетов на улицу спрашивайте клиентов да но... теперь мы не можем но теперь у нас есть полно там соцсети и все остальное спрашивать а можно и там все Skype Zoom, а идите Skype, если вы хотите Zoom, за рубеж да. LinkedIn у вас все, реально хочешь, безумное да. количество да. и то люди то... готовы общаться Потому да, что у нас нет пока и новые возможности. Первое, что мы с тобой сделали, мы дали возможность ответить на вопрос, можно ли дома запустить стартап, а стартап это временная организация для верификации, реализации и масштабирования идей, да можно. Для этого нужно пока освободившееся от дороги на работу время, использовать то, чтобы ты подумал, задал вопрос, что ты любишь, что ты давно хотел сделать и вокруг этого что-то покрутил. Начал анализировать, тобой... да. Да, мы, может быть, быть, даже да. с тобой через недельку-другую продолжим, потому что скорость изменений реальности вокруг нас такая высокая, что неизвестно, что произойдет в ближайшее время. Да, давай так и сделаем. Спасибо тебе огромное. Кате, большой привет. Спасибо Здесь тебе. Привет. Всем огромный да. привет и хороших бизнесов. Да, да, и ребята, берегите себя. Да, Спасибо. пока. Пока.